Здравствуй мир! Я в горах, и значит, сегодня мы говорим о тестах лыж. И сегодня на поиске не очередная черная лыжа от творский Теста в категории Поехали. А, эта лыжа новая, но не узнать ее невозможно, потому что этого производитель очень яркий стиль. Это лыжа одного поворота. Вот. При этом в рамках данной лыжи я не могу сказать, что это хорошо, это или плохо. И честно даже признаюсь, не буду таить. Мне понравилось. В принципе, я понимаю, что Понравилось по ряду причин, очень комплексного такого событийности. Для лыжи сегодня легло все как надо для нее вообще идеально. Сегодня был как раз идеальный для нее снег, идеальная консистенция, идеальная жесткость, идеальный склон, идеальная трава. Все, все было прекрасно. По катанию могу сказать по ней следующее. У нее есть один поворот свой, плюс-минус там полтора метра, большую сторону меньше. меньшую. В нем она прекрасно себя ведет, в нем она динамична, в нем она очень... Цепкая, ровная Нареканий вообще ни одного По ней нет Вот, и в принципе Вариабельно, ну еще раз говорю Там в пределах трех метров Вот, но динамично Позволяет зажимать в конце поворота Выдавливать из нее хорошую отдачу Вот, идет ровно, стабильно В принципе По гладкой трассе она Ну просто как заправка спортивная Какая-то такая про около спортивная, около лыжа. То есть в ней хорошая динамика для таких продвига, продвинутых, для продолжающих близко уже к какому-то экспертному катанию, тех, кто не готов там вламываться на спорте и хочет, но при этом хочет динамичности, лыжа может быть интересна. Склонен предположить по ряду там косвенных всяких моментов, что у лыжи там могут быть... Четкие проблемы на там мягком снегу, на рыхлом снегу, на весеннем, на размягшем. Но сегодня, сегодня сложилось, сегодня было все хорошо. Главный вопрос по этой лыже, это как ее оценить? Вот тут вот самая большая проблема, потому что, на мой взгляд, однозначно это не all раунд лыжа. Это не та лыжа, которую я бы там брал бы там просто с собой на курорт, на лыжный там отдыхающий едущий да там понимаю что у меня могут встретиться разные условия и разные уклоны и разные все и мне надо как-то кататься вот это наверное далеко не тот вариант вот опять таки это нет вариант там новичковые лыжи вот. лыжи хорошая, но я бы сказал так новичку проблемно почему потому что у нее очень острая своя дуга при этом она не очень медленная и если новичок ее словит то при желании там оттормозиться и как-то уйти какой-то контроль там траектории и скорости, может не получиться, просто и новичкам может начать разносить, вот это такое свойство лыж есть, оно очень плохо сказывается для новичков, опять-таки для начинающего может получиться так, что прогресс эта лыжа может приостановить потому что она будет навяливать свой быстрый достаточно поворот будет в нем страшно, будет в нем стрёмно и человек, который ее купил ради прогресса, он будет клиниться и зависать на каком-то таком хроническом скользящем повороте, у нее нету таких глобальных проблем в скользящим повороте, она цепкая, она держит хорошо, она выдает динамику, она вообще контроля у него сколько угодно, но опять-таки она такая требовательная уже к умению кататься, поэтому вот с одной стороны лыжа хорошая, с другой стороны я не понимаю для кого она хорошая, кому ее рекомендовать, кому она нужна, по большому счету. Большому как бы порадовал меня еще то, что в Морзике таких лыж как бы не было. И мне хотелось, когда я на ИСПу встретил обновленную какую-то линейку, хотелось, чтобы что-то произошло. Э -э, действительно, потому что лыжи-то более-менее так приличные, но как-то вот все у них что-то там вот не складывалось. В итоге сейчас я имею то, что опять не сложилось, потому что, да, хорошее, но лыжи они хороши в катании да? если лыжа не имеет своего лыжника не имеет свою аудиторию то лыжа неинтересна, она никому не нужна вот это мое такое мнение убеждение я не знаю все лыжи, лыжи хороши к чему-то для чего-то для какого-то катания я не знаю для какого катания эта лыжа хороша для кого она хороша хотя она хороша в итоге я могу сказать одно что покупать ее можно рассматривать ее можно в качестве там лыж для прогресса для развития техники но Настоятельно рекомендую тестировать предварительно, разбираться самостоятельно принимать решения самостоятельно. Я думаю, что максимум, что можно выжить из моего вот этого теста в том, что в принципе есть такая лыжа, она достойна определенного внимания для определенного круга людей. Все. Оценивайте сами, принимайте решения самостоятельно. Все, я пойду за следующими. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите за обновлениями. Пока.